Здравствуйте! В этом видеоуроке я могу посмотреть и обратить ваше внимание на наиболее распространенную ошибку некоторых аниматоров. При данной ошибке модель двигается слишком быстро или слишком медленно. Это связано с тем, что основная частота кадров в секунду в Мику-Мику-Дансе равна 30 кадров в секунду. Особенно это связано с созданием динамических движений, например, скажем, ходьбы. Проверим сейчас, смотрите. В результате мы видим что-то похожее на дореволюционное кино. Так или иначе, Микумикуданси это можно хоть как-то исправить. Так или иначе, Микумикуданси это можно хоть как-то исправить. Для этого мы берем ставим позицию на 0 и ищем самый такой отдаленный кадр. Это в данном случае у нас это 588. Выбираем 590 и дальше. Ставим позицию на 0. Значит здесь пишем 0. Там выбираем 590. Выбираем Range Cell. То есть мы выделяем всю эту... Все эти кадры. Далее нажмем Expand. Это расширить. Далее у нас здесь это один. Это у нас один раз. Чтобы удлинить в два раза, мы нажимаем на... 2, мы впишем 2.0. В результате мы получаем более широкую такую вот. Кадровый такой вот диапазон. У нас получается более такой вот кадровый диапазон, модель перемещается медленнее. Смотрите. Видите, вы уже более медленно она перемещается. Это наиболее распространенная ошибка начинающих аниматоров Мику данси что у них движения получаются слишком такими резкими и неестественными. Данное видео предназначено для того, чтобы эта наиболее часто встречающаяся ошибка стала, чтобы начинающие аниматоры обратили на это внимание и начали создавать свои видео с более естественными движениями. Спасибо за просмотр, надеюсь, что я сообщил вам то, что я вам хотел сообщить. Всего доброго!